И это они, не в бомбят дома Слава Украине! Каждый дня мы слышим звуки, повітряна тревога. Это уже обычное явление для нашей страны. На жаль. Пропаганда Российской Федерации про те, что мы не атакуем літаками и ракетами наши места. Это неправда. А зараз я хочу обратиться к тем, кто не понимает нашу мови. Я хочу, чтобы вы увидели объективную и полную ситуацию, которая творится на сегодняшний день в украине ваши войска атакуют мирное население ваши солдатики ваши мужья и дети останутся в украине навсегда а вы молчите молчите и дальше да ну если вас устраивает такая ситуация не надо потом плакать Ебаня, дальше... Опять, короче район летит, летит, блядь. Сука! Ай, ёмать! Пизда, блядь. Ёбаные суки, блядь. О- Попала в него. Этот это теперь наш район. Развалина, все нахер. <связывая> Друзья, мы верим в наши збройні сили Украины. Допомога ЕДИ и гуманитарная допомога, та и другая допомога. Наши хлопцы впевненно тримають врага, перемога будет за нами. Вот мы стоим уже третий или четвертый день.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 Вот так вот они работают. Они хотят сами И потом себя говорят, прикрыть. Армия России это армия России. Мы приехали сюда, взяли.